Беленькие серые в костюмчиках Сыром угощают и фандю. Сказочные мышки и щелкунчиков Собрались сегодня на бал. Вот пришла из репки, вот из рябы Вот из василисы и медведей И снимают друг пред другом шляпы Маленькие зрители комедий Насмотрелись на людей двуногих, На котов из дырочек в полу, Представлений и историй многих, Незаметно отсидев в углу. Хватит мышки, тоже любят свечки И готовя праздничный обед Занимают теплые местечки И включают в зале яркий свет Наступает год малышек-мышек Умненьких и хитрых грызунов Приглашает девочек почише Сырный бал из множества саратов Беленькие серые в костюмчках Сыром угощает и фондю. Сказочные мышки щелкунчика Собрались сегодня на полу Сказочные мышки щелкунчика Собрались сегодня на полу